Итак, приветствую, друзья. С вами на связи Николай Котин. По 10 шкале, как меня видно, как слышно, поставьте десяточки, это меня слышно и видно хорошо. Если плохо, там уже напишите, как вы считаете. По 10 шкале. У нас опять будет небольшая задержка, секунда 10-15 даже может. Так что будем писать, буду отвечать немного задержкой. А пока по 10-балльной шкале. Оставьте. Так, так, так. так Отлёкся. Десяточки. Все вижу. Супер. Пошли десяточки, все, вижу, вижу, вижу. Здорово, ребят. Давайте никогда не спрашивал, но интересно, действительно интересно узнать, кто с какого города. Напишите просто город и сколько у вас сейчас время. Посмотрим, какая у нас собралась здесь аудитория. Я думаю, всем будет интересно, кто, у кого-то, наверное, глубокая ночь, кто спит, кто не спит. Просто напишите, с какого вы города и время напишите. Посмотрим, какая у нас аудитория сыграла. Сегодня будет действительно стоящая информация, я думаю, для многих. Пока вижу только десятки. Пишем свой город. Я Тольятти. Есть у меня а, кто-то здесь тоже с Тольятти? Интересно. А, Сочи, Казахстан, Номпин, Пенза, 22. 23, Челябинск, из 21, быстро как бежит. Киров, Пугачев, 20, был в Пугачеве, Орел, 19.05. Но таких поздних я вижу нету особо, да? Калуга, Брат Москва, Омс, Грозный, Анапа, с границы никого нет, а, был, был, был, был человек, Саратов, здорово, здорово. Большая у нас страна, и время у всех разное. Жигулеск, Саратов, Московская область, Клин. Ладно, вижу, еще люди пишут. Здорово, ребят. А Смотрите, о чем мы сегодня поговорим. Кто меня не знает, меня зовут Николай Котин. Я являюсь основателем обучающей системы Smart Money. И сегодня я действительно вам расскажу, как до Нового года Киев Абзак, кто? Тут еще все пишут. Как до Нового года заработать полмиллиона рублей? Это воздух, цифра не с воздуха взята, то есть вы будете или участвовать, наблюдать, или же о, участвовать, или участвовать, да, зарабатывать тоже деньги, или просто можете наблюдать. Это уже все зависит от вас, потому что а, кто будет заходить скоро в проект, ну, уже все знают, да, про Арвис, уже просто здесь, здесь будут все. Те действительно смогут не все полмиллиона, я не буду говорить за всех, да, это я уже говорю, кто более-менее разбирается. Но и новички смогут уже заработать. Я сделаю так уже на этом вебинаре, чтобы у вас была действительно команда на старте. То есть вам нужно дождаться конца вебинара, я вам расскажу преимущества, бонусы, которые получите не только вы, а именно ваша команда. Потому что весь бизнес э, в сети MLM, он строится действительно из... Э, того, что как действует команда, если вы будете работать в одиночку, ну, здесь а, немного другой доход, это не инфобизнес, да, но зато мы, а, в частности, да, я с командой, кто создавал вот с это Елена Туманова, а, Максим Столяров, когда мы создавали обучение, мы сделали так, чтобы совместить и MLM, и инфобизнес все в один, и создать такую систему, которая действительно может даже без общения работать, хотя это... Как сказать, многие уходят от общения, но это все равно нужно. И об этом мы поговорим чуть позже. Самое главное, вы узнаете, как заработать действительно полмиллиона до Нового года и как создать уже команду на старте. То есть уже, чтобы у вас были сформированные люди, которые пойдут за вами. И чтобы они уже могли создать команду. да, Это очень важно, мне кажется. Так, десятки, десятки, смотрю, что вы пишете. Также сейчас я дам слово, опять я позвал Илью Ладонина. это основатель Аргаса, то есть он является одним из основателей, скажем, их несколько человек, но он именно придумал данный маркетинг, из-за которого, в принципе, я сюда... Я пошел сначала на маркетинг, потом познакомился с Ильей и понял, я нахожусь действительно в том месте, где я и моя команда сможет заработать действительно много денег. И сейчас вам Илья расскажет о преимуществах, о пассиве, да, которые все любят, да, пассивный доход, мы до этого не говорили именно о пассивном доходе, Преимущество премиум-маркетинга. По премиум-маркетингу скоро более такое детальное видео я уже записал, я его отрендерю, чтобы вы видели, какие... Ну, Простым языком я пытался донести, чтобы вы потом разобрались, как действительно там круто и много можно заработать. Так что встречайте Илью, после этого я вам дам много бонусов под конец, да, так что обязательно досидите до конца вебинара, в конце будет интересно. Но сейчас Илья, как всегда, с технической стороны вам расскажет очень много крутого, что вы в любом случае захотите присоединиться в этот проект, так же, как как говорил и я. Илья, тебе слово. Встречайте. Я отключаюсь. Так, как меня слышно? Так, слышно мне хорошо, нет? Ребят, как меня слышно? Так, ребят, поставьте, пожалуйста, однерочки, если мне хорошо. Так, ну, десяточки. Так. Отлично. Так, ребят, я всех приветствую. И сегодня бы хотел вам рассказать о такой замечательной вещи, знаете, все мы хотим пассив, как бы, да, для нас пассив это что-то такое, но на самом деле мы всегда понимаем, что за пассивом много стоит э, вещей, то есть есть необоснованный пассив, где присутствует человеческий фактор, это что такое, это когда люди отвечают за определенные действия для достижения каких-то результатов, но человеческий фактор, как мы знаем, не всегда работает на 100%, и ну, не есть хорошо, да, по этой причине я вам хочу показать тот пассив, который реализовали мы. Так, ребят, сейчас я включу демонстрацию экрана, и вы мне поставьте семерочки, если демонстрация экрана отлично заработает. Так, все, сейчас я включаю демонстрацию, поделиться. Так, демонстрация, если видна, поставьте, как я сказал, семерочки. Так. Давайте подождем, поскольку задержка у нас идет, ребят, ничего страшного, демонстрация семерочки, так, отлично, все, начинаем, ребят, смотрите, у нас есть основная часть, это MLM, где зарабатываешь, да, то есть вы все зарабатываете. Поскольку сам по себе MLM активный, это стабильность, вы уверены, как говорят, знаете, хочешь хорошо сделать, сделай сам. Так вот, в MLM вы четко будете получать за определенные действия, за свои результаты, непосредственно финансовый результат, но ну и непосредственно от команды вы тоже будете получать хороший результат, об этом я чуть позже расскажу. Теперь давайте мы вернемся, расскажу вам про пассив, о котором рассказал вам Николай. Смотрите, есть такое понятие, как стейкинг. Что это такое? Скажем так: вот есть два вида майнинга. Первый майнинг это у нас конкретно off майнинг это майнинг на оборудование, асики, компьютера, видеокарты, там всевозможные, то есть на железках по-другому. да. А есть стейкинг, называется post майнинг проф-фоф стейк, то есть доказательство важности. Вот. А ProfiWork – доказательство проделанной работе. Такой, вот, смотрите, пост. Вы, вы, наверное, все слышали, что скоро эфиром переходит на пост майнинг да? То есть это когда вы, владея определенным количеством эфиров, это от 32 эфиров, вы можете получать пассивный доход. Вот, вроде классно, здорово, но эфир еще не вышел. Но помимо этого, помимо эфира, у нас есть еще куча монет, которые уже реализовали POS-майнинг. Uh, и у них есть, вы можете купить моду непосредственно и получать пассивный доход. Но есть одно но. К примеру, если мы возьмем монету Dash, то это очень круглые суммы, большие, вообще большие деньги. Там я не помню, по-моему, слышим. я не буду врать сейчас, а то совру. Uh, ну, очень крупная сумма. То есть не каждый далеко человек сможет приобрести себе моду для того, чтобы uh, реализовать uh, пассивный доход. Вот. Uh, наша суть будет такова, что uh, вы. У вас, допустим, есть 1000 долларов или 200 или 500 долларов, вы сможете вложиться непосредственно в какую-то выбранную вами монету, которая будет в кабинете будет, а вкладочка такая стейкинг называться. Вот, вы туда зайдете, выберете какую-то монету определенную, которая вам больше понравилась, и можете в нее вложиться и будете получать на свой кошелек вознаграждение. Вознаграждение вам не нужно покупать целую ноду, вы можете там буквально от 100 долларов уже начинать получать пассивный доход. Так вот, почему он обоснован? Ребят, но ну все банально просто, потому что мы будем являться а, определенным хабом, который будет реализовывать эти ноды. К примеру, нода там стоит 10 тысяч долларов, один вложился 100 долларов, другой 200-300 долларов, 500. Да, Сколько-то не хватило, мы добавили. Мы добавили определенную сумму уже непосредственно от платформы, и вы уже получаете пассивный доход. А, не будет такого, что ваше тело, которое... Вы вложили в определенные монеты, что она будет замораживаться, там, долго уводиться? Нет, вы можете выводить в течение дня, только обязательно это будет предупреждение техподдержки. Об этом мы расскажем потом. Но сам смысл, что это будет реализовано от самих команд. К примеру, если вы вложите Dash, когда мы реализуем, то это начисление будет происходить в монетах Dash конкретно от самой команды монеты Dash. Поскольку, как это реализовывается, к примеру, выходит блок с определенным количеством монет, он будет распределяться между держателями монет. Чем больше у вас монет, естественно, тем и больше процентовки от вознаграждения будет падать конкретно вам, ребят. Вот, и это есть постмайнинг. А какая это процентная ставка? Вообще в майнинге идут там проценты, это же все-таки безрисковый момент, да, как бы считается, поскольку в любом случае ты получишь свои монеты вы получите в районе 15%. Но у нас отобраны такие монеты, что доход будет доходить до 60% в год. Это абсолютно безрисковая модель. Вот, и самое главное, что она будет реализована у нас на платформе. Следующий момент. Ребят, она будет продумана таким образом, этот стейкинг воткнут в сам MLM, что просто так воспользоваться люди не смогут. Люди смогут пользоваться только те, которые зашли и активировали маркетинг. Вот так вот, ребята, и то он будет поэтапно раскрываться. То есть на первом уровне основного маркетинга будет включена, допустим, какая-то определенная одна монета, и доход не особо, то есть не доход, а сумму вложения вы сильно большую не сможете сделать в районе 100 долларов. Чем выше поднимаетесь, тем больше у вас будет открываться всевозможных монет, и вы можете увеличить свой портфель. Вот, потому что непосредственно пассивная составляющая, это тоже не только как бы хорошо, но есть э, такой момент, что люди, ну, захотят вообще ничего делать. А зачем нам это надо, да? То есть будет все э, коллаборироваться непосредственно с продвижением маркетинга самого MLM, ребят. И для вас это какой плюс? В первую очередь это закольцовка денег. Что такое закольцовка денег? То есть как это работает? Грубо говоря, вы вложили миллион, да? Ну, это выглядит по-другому. На стол вы положили миллион рублей. И какой-то дядя, какой дядя приходит к вам и каждый день уложит по несколько тысяч в день на этот миллион. То есть вот так этот стейкинг выглядит. Все. То есть на ваши деньги будут капать деньги. Суть такова, когда вы зарабатываете а, в самой платформе Argos, чтобы ваши деньги не тратились, чтобы вы уже могли непосредственно а, эти деньги дальше, чтобы эти деньги дальше приносили деньги, и вы уже с процентов могли дальше а, покупать, что вам необходимо, да, вот то, что для жизни, там магазины, отдыхи, пошло-поехало, это классно, почему, потому что… Когда мы зарабатываем и тратим, что потом следует? Потом следует опять сумасшедшая работа, вот, чтобы заново идти работать, все, без конца. Тут -то, таким образом вы можете хорошо поработать, а заработать хорошую сумму и дальше уже, чтобы вам деньги давали деньги, ребят. Вот это и есть уникальность, уникальность этого стейкинга, и то, что он непосредственно, это обоснованный, это не с неба взятые цифры, а будут выделяться непосредственно, то есть капать эти деньги от самих разработчиков этих монет. Вот разрабатывается это совместно вот с этой компанией Stake of Steak. Она уже два года на рынке в Америке, в Европе, поэтому все четко, технологии отточены. Так, ребят, если вы разобрались, поставьте однерочки или плюсики, или если у вас вопросы есть, напишите. Ну лучше в конце напишите, чтобы сейчас не отвлекаться, потом перейдем к следующему шагу. Так, ребят. Жду от вас реакции. Так, подождите, секундочку, вот так вот. Так. Так, разобрались, если поставьте, пожалуйста, ручку. И а, самое главное, а, на самом деле, то, что. Не разобрались, да, минус, ну ладно. Иван Петров, потом обязательно задайте вопрос. А, самое главное, ребят, смотрите, с этим стейкингом, а, то, что мы первые MLM, которые предложат непосредственно а, этот стейкинг, везде пытаются, знаете, в чем проблема, внедрить Какие-то акции, какие-то инвестиции, еще что-то. Это на вроде того же инвестиции, но это обоснованная составляющая от самих там серьезных монет. Мы не будем брать шиткоины третьего эшелона. Мы возьмем те монеты, которые вы легко потом можете продать на бестченд же, к примеру. Да, всем пресловутый а, файл, где все собраны файлообменники обменники, поэтому это будет очень-очень удобно. Вот. Так, все, я включаю камеру и мы приступаем дальше. Хотя нет, не включая камеру, я вам сейчас а, буду рисовать, ребят. Итак, смотрите, следующий момент. Я бы вам хотел показать такую вещь, насколько здесь будут замотивированы люди а, в развитии своих партнеров. Сейчас, так, 138. А, теперь сейчас мы к вам, ребят, а, с вами а, разберем, насколько люди будут замотивированы в вашем развитии, вообще вышестоящие партнеры. А, давайте разбираться. Смотрите. Вот я вам сейчас нарисую такую модель. Смотрите, человек один, человек два. Грубо говоря, давайте возьмем три дня. Вы три дня потратили на первого человека. То есть вы три дня потратили потратили на его обучение, на его сопровождение непосредственно до каких-то результатов. Вот. В общем, вы на него потратили три дня, чтобы у него был результат. Неважно, какие вы методы принимали, может, пере переменяли. может быть, вы применяли, обучали его какому-то софту там, да, для парсинга, еще что-то, разговаривать по телефонам, правильно возражать, создавать ценности, ценность своему предложению, куча моментов. То есть вы потратили три дня на этого человека, обучали и на этого. Только с первого человека вы получили, грубо говоря, 5000 рублей от того, что вы потратили свое время. А с этого человека вы получили 500 тысяч рублей. Вот так вот. А теперь скажите мне, пожалуйста, кто у вас будет в приоритете, на кого вы будете охотнее тратить эти три дня? На первого человека, который результат вам даст в итоге? 5 тысяч рублей, или на второго, который результат вам даст 500 тысяч. Пожалуйста, отпишитесь. На первого или на второго? Так, ребята, ожидаю. Просто задержка идет, по этой причине я... ...жду... Так, задержка идет на секунду 10-15. Ребят, будьте реалистами, конечно, мы все меценаты, да, хотим всем помочь, но будьте реалистами. Любой бизнес выбирает для себя более выгодные сделки, вы должны это понимать. Вот. Вот. Вот просто будьте, вот вы владеете бизнесом, да, и вы скажете, друг, я на тебя тоже буду тратить, это, ребят, бизнес, вы пришли с вас зарабатывать. Так, все, смотрите, я вижу, что приоритете цифра 2, то есть на второго, у которого 500 тысяч, это хотя бы вы честно говорите. Вот, потому что, ну, я не думаю, что вы будете там, человек звонит за 5 тысяч, вы что-то делаете, потом другой позвонил, вы просто труппу там положите и будете тем заниматься, поверьте, это кто первым и вторым, это молодец. Вот, ладно. Теперь смотрите, что же у нас получается. Так, поехали дальше. Что же у нас получается в аргасе? У нас получается такая песня, что для вас каждый человек это будет второй человек. Каждый человек это будет второй человек. Объясняю. Объясняю, почему. К примеру. Этот э, человек. Зашел на четыре уровня. Да? Это вот третий уровень, это четвертый уровень. Зашел на четыре уровня. Смысл в том, когда вы на этого человека... Потратили определенное время, не три дня, может даже неделю, может быть три часа, не суть важно, потратили необходимое количество времени для того, чтобы человек достиг результатов каких-то определенных, чтобы его шаги более были выверены, чтобы завтра в бой он шел уже более подготовленный, исходя из прошлых своих ошибок. В общем, вы соблюли определенные, скажем так процесс работы для достижения у него более хороших результатов. Где-то даже мотивационные моменты, всем нам мотивация нужна. И то есть он через определенное время начинает достигать результатов. Ребят, что у нас выходит? Давайте смотрим. Этот человек, к примеру, также пригласил троих людей на четыре уровня. На четыре уровня, ребята. И если вы разобрались в маркетинге, вы перешли на пятый уже уровень, если вы разобрались в маркетинге, то вы должны знать, что при заходе на четыре уровня открывается линейка на всех уровнях по 81 человеку. Так вот, когда вы вложили в него знания, он эти знания передал своим ниже стоящим партнерам или вы помогли передать, не суть важно. Тут а, вы во всех людях заинтересованы. И когда люди достигли определенного понимания в работе, что им нужно делать в необходимых моментах обращаться к вам, то они вам в первом уровне, на второй линии могут выстроить 243 человека. А если они а, все зашли за 72 часа ну, на определенное количество уровней, а человек 70, то а, 100... 70 у вас осталось на первой линии. И эти 170 людей уже к вам придут на второй уровень, в первую линию придут. Но там не 170, придет а в районе 80 людей, придет вам на второй, ур, на второй уровень, в первую линию. Смысл в чем? Сейчас я все включу, демонстрацию уже, и дальше будем разговаривать. Так, секундочку. Демонстрация, да? Так, так, привет. так, все, видно меня. А, смысл в чем? А, смысл в том, то, что а, когда вы человека здесь вкладываетесь, он раскрывается за счет маркетинга, потому что здесь есть такие элементы, как... Непростая линейка, которая приведет к рифоводству и не будет помощи нижестоящим. Здесь есть квалификация, которая обязует людей помогать своим нижестоящим, чтобы именно конкретно, не только переливами ну, и также и в основном и мы и все мы их любим, да, ну, и непосредственно передавать свои знания. И когда человек раскрывается, он может выстроить эту линейку, и те люди, которые будут под вами построены, они будут построены, если вы им поможете, то в итоге эти люди нижестоящие, которые не проплатятся за 72 часа, перейдут вверх. Ребят, буквально с трех людей вы можете получить уже сотни людей с глубины на более высокие свои уровни. Ребят, вот в этом есть уникальность. То есть ценность в каждом человеке, в его знаниях, увеличивается в разы, потому что вы понимаете, когда вы в этого человека вкладываетесь, он может вам бешеное количество людей также передать наверх, ребят. Поэтому здесь ценность обучения более выше, чем в других проектах, потому что в других проектах, понимаешь, окей, я ему сейчас помог, толку потом, ну вот, он мне передал трех людей больше, он мне не передаст там, да, или 9, все, ноль. А здесь этого ограничения здесь снято. Это очень круто. Поэтому здесь ваши нижестоящие будут с удовольствием брать трубки для того, чтобы... Вышестоящие брать трубки для того, чтобы помочь выйти на трехсторонки, объяснить. А если у вас есть какие-то загвоздки, то есть помочь во всех вопросах. Если они даже сами не поймут, они обратятся к своему вышестоящему, чтобы тот подключился и помог. Потому что тут на несколько уровней вверх есть конкретная мотивация помогать нижестоящим. Вот это очень-очень круто. Так, ребят. Мы с обучением э, завершили. То есть с обучением тут все классно, гладко, будет круто. Вот теперь мы с вами еще пройдемся по следующему моменту. Ребят, смотрите, когда у нас старт. Э, я сегодня э, тоже на общем вебинаре мы эту тему затрагивали. И у нас э, старт маленько затянулся по одной простой причине, потому что в языке Solidity есть, э, в общем, скажем так, 1024, можно назначить 1024 человека, которые непосредственно смогут вам передать деньги, то есть линейка, да, но поскольку мы знаем, что у нас 11 520 людей, можно построить линейку, то у нас стала загвоздка, потому что смарт-контракт себя это все не вмещал. А в техническом плане мы эту э, развязку, всю эту, то есть эту проблему решили еще вчера, в техническом плане, все на смарт-контракте, все классно, все здорово, но только вчера им как бы мы попотели. И сейчас кое-какие моменты в ходе мы переписываем, ребят, поэтому небольшая задержка произошла, дальше смотрите, я вам сейчас э, скину такую вещь, 5 сек, э, секундочку, argoslab.org. Так, я вам сейчас покажу все. Сейчас, секундочку. Так, смотрите, я вам сейчас скину файл. Что это за файл? Это домен нашего сайта, то есть где вы будете регистрироваться, где вы будете в дальнейшем работать. Здесь сегодня-завтра включится счетчик. Вот, сегодня-завтра включится счетчик с отчетом до старта но вы не смотрите на дни потому что может запуститься гораздо раньше вот это вам непосредственно за тем чтобы вы наблюдали слаб себе включите в закладке все его запомните все можете наблюдать и еще один следующий момент смотрите сейчас по сути осталось совсем немного до старта и я вам советую конкретно, для, чтобы вы сейчас начинали набивать свои чаты. Сделайте свои чаты. Если вы уверены в себе, вы можете построить команду. Берите, создавайте чат, прикрепляйте к нему логотип. Вот. Я думаю, что вы получите от своих вышестоящих спонсоров, где ну, эти логотипы, они у нас разработаны, единые. Ну, то есть общая стилистика, она одна, вот, и все, и заводите людей, ребят, все, не ждите ни в коем случае, потому что сама фишка в том, то, что вам на старте нужно показать деньги, но э, сколько до старта, Людмила, я сказал, смотрите, еще, да, сколько до старта, а будет счетчик включен, смотрите, мы сегодня вечером должны его включить, но ну, поздним вечером, ну, потолок, может быть, там, ночью сегодня включим, да, и вы увидите дату отчета. Мы стартуем, смотрите, счетчик себе поставим в районе 12 дней. Но это не значит, что 12 дней мы будем ждать. А, как я сказал, что может быть это вообще пройдет неделю. И просто-напросто уже там второй счетчик появится, что ускоряется а, старт будет через 24 часа заранее. И все, и вы это увидите. То есть больше этого срока не будет, будет меньше. Но мы себе берем с запасом, поскольку технические моменты очень серьезные появились, которые подрастянули разработку. Вот По этой причине мы себе маленько запас взяли, ребят. Ну ничего страшного абсолютно, зато, знаете, проще быть уверенным в проекте, то есть в сайте, чтобы все хорошо работало. Вот. По этой причине, еще раз говорю, ребят, обязательно сейчас начинайте набивать свои чаты. Начинайте. Так, смотрите, давайте я подожду, можете задать свои вопросы, и потом я передаю нет сейчас счетчика. Илона, я сказал, что сегодня ночью там или завтра включится счетчик, потому что мы кое-чего там не доделали, не отправили программистам. Вот. Э -э, увидите. Вы его себе вбейте arcoswap.org и завтра включите, или и все увидите. Так, ребят, все, пишите вопросы свои. Пишите вопросы. Буквально пару минут поотвечаю. Передаю Николаю э, микрофон. Начну. А, на чем зарабатывается проект? Слушайте, на объеме, ребят, на самом деле, почему он такой доходный получился, Владимир? Проект, потому что компания отдала все вам. Все вам отдала, к примеру, если с пятого уровня все люди за вами закрепляются, мы уже ничего не получаем с пятого уровня, все люди идут к вам. да? Как бы вроде бы нам больно было это принять на самом деле, потому что компания для того, чтобы зарабатывать, но мы рассчитываем на объем работы, большой проделанный, и просто-напросто за счет этого объема мы уже начнем зарабатывать. Вот и все. Тут не так, никак. То есть нам или все себе грести и вообще конкретно бороться со всеми, ребята, там выдергивать людей до последнего, или просто сделать офигительный маркетинг, которым можно круто заработать просто офигенно большие деньги, чтобы вы понимали, что 100 тысяч – это, я не знаю, это как думать вот так… Вот, это 100 тысяч, это несложно, как вот выдохнуть, это вот маленькие действия совсем, и что миллион здесь реально теперь достижим, и достижим в короткие сроки, вот это самое главное. Вот, да, мы в долгую пойдем, очень в долгую. И самое главное, ребят, маркетинг рассчитан таким образом, что вам комфортно даже будут работать, когда будет эфириум больше 5000 долларов. Там просто будут появляться дополнительные уровни, то есть минусовые, вы это все узнаете. Поэтому вы можете спокойно работать и строить долгосрок команды, не парьтесь с этим. Еще один момент, ребят. Что вы понимали, знаете, никому верить нельзя, да, мы это все знаем. Человеческий фактор – это плохо, когда присутствует. Поэтому мы максимально убрали человеческий фактор, в проекте только тупо наши мозги, больше ничего. Наши мозги, наш опыт, но программисты – это важный момент. Давайте посмотрим, кто у нас программисты. Хотите узнать, кто у нас программисты, ребят? Ну-ка, напишите. Давайте. Напишите, если вы хотите узнать, кто у нас программисты. Я вам сейчас покажу. Так, ребят, я сейчас подожду, сейчас остальные напишут. Пишите. Ну, пускай напишут, это же, блин, напечатано. Да, поднимется, Андрей, до 5000 долларов, 100% в 2021 год можно ожидать. Потом, если хотите, я могу об этом долго дискуссировать, я в крипте нормально разбираюсь, сам трейдингом дополнительно занимаюсь. Так, все, давайте смотреть. Ребят, так, так, давайте первое. Так, ребят, сейчас у меня тут перезагружается, я включу сейчас демонстрацию экрана. Сейчас включаю демонстрацию экрана, секундочку. Так, поделиться. Так, демонстрация, я думаю, видна. Так, ребята. Давайте, наверное, я вас здесь поставлю. Так, демонстрация видна, ребят. Посмотрите, пожалуйста. А, скажите, мне демонстрация видна или нет? Так. Видна демонстрация? Так, да, отлично. Смотрим. Ребят, смотрите, это наши программисты, они на рынке уже вообще Белов, IT Lab, основан 2012 года. Смысл в чем? Смысл в во-первых, с кем они работают. Они участвовали в Трастварите, вы сами знаете, что ну, в разработке там или в работе, не суть важна, то есть... Они с ними работали плотно. Это кошелек э, биржи Binance, то есть со Сколково, да, криптоманиакции, куча-куча проектов, с кем они работали. И тут вообще еще клиентов очень-очень много. А, то есть это люди с именем. В первую очередь Trust кошелек с биржи Binance. Не бу, биржи Binance кошелек не будет с другими, а, ну, какими-то не очень компаниями сотрудничать. Их не реквизиты неофициально зарегистрированы в ГРН, вот в Калуге, то есть, ребят... То есть это официальные ребята, вот это очень важный момент. Дальше а, все будет расположено конкретно на их серваках, то есть а, у них будет включен аллер, то есть на их серваках они будут следить полностью за всем. Но самое главное, что это будет на смарт-контрактах и как бы тут а, запаркать никаких нету, потому что все на ваших кошельках взламывать нечего, все на ваших кошельках и смарт-контракт взломать невозможно, как мы знаем. Дальше автоматически со стартом будет сразу же аудит смарт-контракта. То есть будет аудит проверен, то, что нельзя изменить там адреса, куда-то перенаправить другое деньги. Вместо деньги то, что он закрытый целиком и полностью и соответствует маркетингу. То есть логика смарт-контракта соответствует маркетингу. Ребята, аудиты будут сразу же, чтобы вы не переживали. То есть человеческий фактор будет равен нулю. То есть здесь не будет админа, который рубанет. Ни в коем случае. Здесь по факту вы даже сможете а, работать просто по м, адресу, да, там по смарт-контракту, вообще вот так-то разобраться. Вот в это самое уникальное. Вот, ребят. Поэтому программисты у нас топовые, дизайнеры у нас тоже, ребят, очень-очень топовые дизайнеры, а, дизайнер. А, он ведет куча а, проектов, разработок, и вот сейчас мы у него в приоритете, ребят. Вот, так, ну все, я рассказал, что мог, сейчас я отключаю демонстрацию, если нет последних вопросов, то все, и я передаю слово Николаю, так, секундочку, я вот сейчас подключу все, так, все, отлично, все, если нет вопросов, ребят, то я передавать буду слово Николаю, давайте. Ребят, после старта все обучающие материалы будут не раньше, Вот так вот. потому что работы настолько много, что если мы сейчас будем еще резину тянуть, это очень долго будет, ребят. Сразу же говорю, проект не из легких, а техническая реализация тоже тяжелая. Какова перспектива криптовалюты? Ребят, ну давайте посмотрим, что такое для нас криптовалюта в целом. Опять я сейчас переключусь на демонстрацию экрана. Сейчас, ребят, пока вопросы пишите все, а я переключусь и расскажу о перспективе криптовалюты буквально в 5 минут. Так, демонстрация пошла, а вы пока пишите вопросы, чтобы потом не ждать, и я передаю никакое слово. Так... Давайте смотреть. Ну, в первую очередь, мы прекрасно понимаем, что э, давайте разберем эфириум. Вот, разберем эфириум, поскольку мы же будем зарабатывать на нем. Так, э, смотрите, разберем первый монет, момент эфириума. А первое смотрим. То есть на некоторых биржах во время пика, когда. Э, э, вот, подождите, это четырехчасовик. Давайте поставим на дневной график таймфрейм. Вот. Смотрите. На некоторых биржах эфириум достигал вообще до полутора тысяч долларов. Это надо понимать. Кто знаком маленько с криптовалютной индустрией, то он должен понимать, знать, точнее, что бывшие ХАИ, то есть эти пики роста, после достижения преодоления вот этих точек, становятся уже уровнями поддержки, то есть там уже их назад сбривать не будут. Так вот, теперь смотрим: когда тысячи долларов эфириум стоил, биткоин стоил у нас 20 тысяч, да, 20 тысяч долларов стоил. Сейчас биток стоил 7500. А если провести банальную и простую аналогию, то 7500 к 20 тысячам это где-то 40% от номинальной цены. Значит, если мы возьмем тысячи долларов, так, да, 1500 долларов, когда стоил эфириум, ну, это вот так вот давайте, 150 умножить на 40, Uh, ребят, то, ой, господи, бит битэфириум сейчас должен стоить вообще по цене, по, если прошу проводить аналогию, 600 долларов, ребят. Вот сейчас он жестко недооценен, uh, и это проблема. Uh, знаете почему? Потому что эфириум просто может скакануть в один прекрасный момент и уйти вверх. Вот сейчас я здесь параллели провел, он просто может сейчас отскочить и пойти вверх на 300-400 долларов, вот допустим, вот до своих предыдущих хаев, он может пойти в два счета эфириум, ребят, потому что он сейчас недооценен. А что это значит для нас, ребят, вот смотрите, вот здесь по сути был момент консолидации, здесь тоже идет набор позиций. Что это для нас? Для нас это надо понимать, что криптовалюту как строится бизнес? Купи дешевле, продай дороже. То есть сейчас непосредственно слив вот этот, когда он должен стоить 600 бакарей, он идет манипулятивно для того, чтобы набрать позиции. Мы раньше отслеживали крупные кошельки, которые его закупают. Эти кошельки очень сильно увеличиваются. Его сильно эфириум скупают. Ну Для чего, ребят? Кто будет скупать актив, который, в принципе, будет бесполезен? Ребят, ну, конечно же, не будут. Поэтому сейчас... Сейчас эфиром идут э, сбор, скажем так, подбор позиций, э, отбирают у слабых рук, переток идет от слабых рук сильные руки, потому что все паникуют. А и потом просто-напросто мы увидим очередной туз-мун и уже с дальнейшим закреплением, и не факт, что он вообще вернется к этим ценам. Может быть, это последние цены, которые мы видим. Ребят, может быть, он даже если скатит вниз... Ничего страшного. То есть это ничего страшного. Знаете, вот я вам скажу так, если оценивать со стороны бизнеса, и вы сейчас будете ждать, ну, я подожду, может быть, упадет, я закуплюсь за Эдуард. Ребят, знаете, в чем проблема? Лучше закупиться сейчас, и пускай даже он упадет, но локти себе не кусать. Чем не закупиться, и он уйдет выше, и закупаться дороже. Понимаете, в чем проблема? То есть в любом случае, даже сейчас, если вы закупитесь, и он пойдет чуть-чуть ниже, в любом случае, это... Пускай будет так, нежели вы не закупитесь, он пойдет вверх, и вы больше потратите денег. Понимаете, в чем дело? Поэтому, ребят, относитесь к этому, скажем так, вот с этой стороны. Поэтому с точки стороны бизнеса, если кто-то не добрал какие-то позиции, ребят, добирайте для входа в бизнес. И еще момент один, ребят, мои мысли. Я вам скажу одну вещь, что... То есть, и еще не ответил. То есть, у криптовалюты большое будущее. Почему? Потому что идет... В общем, каждая площадка сейчас стоящая, Amazon, многие площадки будут переходить на свою валюту однозначно, потому что в первую очередь это минимум комиссии, куча плюшек, кэшбэки могут компании делать а всевозможные более уже на свое усмотрение, потому что они этими активами владеют. И это просто будущее, потому что с точки А в точку Б, когда ты переводишь это крупные комиссии, здесь мы говорим о центах, это просто банально выгоднее. А даже в банковском секторе это выгоднее будет, потому что не нужно куча операторов держать, это все можно посадить на автоматизацию, да, человеческий фактор уйдет. Банковский сектор будет страдать течь кровью, потому что люди будут увольняться, но это, ребят, будет. Поэтому у крипты громадное будущее, а тут просто нужно иметь железные нервы, нервы потому что сюда, когда... Сейчас крупные игроки зашли, вот сейчас поэтому большой слив для того, чтобы крупные закупились. И потом был большой тузымун, и мы собрали крупнейшие иксы, ребят. Поэтому в обязательном порядке, не смотрите, не ведитесь, на крипторынке зарабатывают непосредственно только терпеливые. Не бойтесь, заходите и берите. В данном случае вы зайдете в Аргас и эти будете сумму умножать уже. Так, прочитаю сейчас ваши комменты, отключаю демонстрацию, ну и все передаю хватит разговаривать так давайте прочитаю ваши комменты так так так так так так блин. так все регистрируйтесь где можно так был один такой смарт контракт без мани приток денег закончился у людей застряли вложения в этом смарте такая схема распределения финансов максим такого не произойдет потому что будет аудит смарт контракта который непосредственно вы можете по этой ссылочке пройти и увидеть все своими глазами. Аудит также будет от компании, аудит, которая же нам же делает смарт-контракт, также у нее будет, что смарт-контракт невозможно изменить. То есть вы можете кстати, в этом плане не париться. Вот, аудиторская проверка решает все. Так, слушайте дальше, обратитесь к человеку, кто пригласил вас на вебинар. Так, кстати, это эфир опять, Рос пошел. Так, давайте быстрее заходить, этот курс получается. Так, Кирилл, регистрируйте кошелек, пусть эфиры ваши там лежат. Закупайте сейчас, где ссылка на капы. Ну, так, с... <с так. так, ребят, а, стоит ли избавляться от Ripple? Ребят, а, смотря на каких позициях вы закупились, вы на это смотрите. Ripple в любом случае отрастет нормально. В любом случае до доллара может легко доползти по-любому. Просто вопрос, когда. Поэтому, как игру зарабатывает только терпеливый. Еще, ребят, маркетинг здесь дает большие деньги, когда вы стартуете хорошо. Поэтому не переживайте, по максималке заходите, как только можете. Это не только вышестоящему хорошо, но и у вас уменьшается квалификация. Если вы снизу начинаете... Вы будете зарабатывать меньше, чем начнете выше. Выше начнете, будете зарабатывать больше. Не потому, что туда люди будут приходить, это тоже. Но потому, что у вас будет более быстро аккумулироваться деньги на ходовых ребят уровнях. А это возможно, когда вы зашли изначально на более а, нормальный уровень. Все, Николай, передаете слово. Ребят, большое спасибо вам. 0.17. 0.17 брали? Нет, не стоит избавляться. Он может и ниже упасть, как бы до 0,15, но я бы сейчас не избавлялся. Николай, все, передаю тебе слово. Ребят, большое спасибо, что выслушали, долго разговаривали. Думаю, много ответил вам на ваши вопросы. И вы что-то полезное получили, и какие-то остались эмоции. Ребят, по 10 шкале поставьте, то есть от 1 до 10, как вы оценили информацию, нравится ли вам Маргас И все, передаю слово. Так, Николай, бери слово. Да, спасибо, Илья. Я думаю, действительно, сейчас увидим, какие оценки поставят люди. Думаю, десятки будут, потому что на старте, вы на старте, ребята, вы будете на старте. Если меня вы слышите после десяточек, поставьте пятерки. Если меня теперь слышно, видно, все хорошо. Нет у нас никаких сбоев, надеюсь. Как в предыдущий раз было людей, должно быть все хорошо. Пятерочки, если меня слышно. Так, Арбис, супер, все, супер, вижу, пятерки пошли, отлично, меня слышно. Итак, ребят, смотрите, я уже четвертый год в интернете, и я не работаю на обычной работе, то есть я, когда говорю про заработок в интернете, я не имею в виду там тысяча, 3, 10, да, 20 тысяч, которые люди зарабатывают на обычной работе. Не вижу смысла, просто я для себя понял в один прекрасный момент, что я не вижу смысла вставать к будильнику, и ездит туда, куда мне не нравится. Хотя сейчас я стою по будильнику, потому что дисциплина она в любом случае нужна для себя же, чтобы зарабатывать больше, чтобы развиваться больше. Без дисциплины в любом случае никуда. И я встаю сам в шесть-семь часов, то есть каждый день это нормально. Не нормально получать мало денег и всю жизнь жаловаться, что блин такое у нас дурацкое правительство. Сейчас у вас действительно есть возможность здесь зайти, ну про старт это вообще даже то, что старт это одно, да, пройти, зайти в проект действительно стоящий, где можно действительно хорошо заработать и поменять. Я не знаю, есть люди, которые чисто в интернете работают, вот поставьте восьмерки, кто не ходит на работу, потому что я думаю, большинство людей, кто здесь присутствует, не любит свою работу и... Есть все равно, кому нравится, я не знаю, у кого-то свой бизнес, потому что я знаю людей, которые есть бизнес, которые зарабатывают и здесь, бизнес на земле. И почему бы нет? Это здорово, когда есть свой бизнес, но главное, когда вы его делегируете, то есть за вас какие-то работы делают. Но никогда вы пашете на дядю за 20-30 тысяч, это неправильно. А ссылка запрещена. Да, вот хорошо, что да есть такой у нас чат, где ссылочки сразу убирает. Ребят, не бросаем сюда ссылку. Вы пришли... Кирилл, здорово. Кирилл, кстати, вот восьмерку написал, да, я на «ты» ничего страшного думаю. А видел тебя вопрос, где собрать людей там на одна площадка, тысяча рублей, дорого, да? Вроде ты задавал этот вопрос, я хотел ответить, но тогда говорил Илья, вот ты вообще я работаю в интернете. Как можно много зарабатывать в интернете, когда у тебя в голове то, что люди не могут найти там тысячу людей? Смотрите, на какую аудиторию вы думаете, вы то и получаете. Я, когда зарабатывал очень мало, то есть я и думал, там, вот бы на 100, там, на 1000 человек зашел. Вот когда вы фильтр этот с головы уберете, вот этот сам фильтр, у вас и доходы будут другие. Ориентир нужно держать не на людей, у которых нет денег вообще, а на людей, которые, да, хотят изменить свою жизнь. Есть какие-то, которые знают, да, мне нужна, мне нужна какая-то сумма, и я ее найду. Они говорят, у меня нет денег, у всех нет денег, вот у кого не спроси, у всех нет денег, но только решать, вам а, зарабатывать в интернете или нет, только вы можете решить эту проблему. И найти деньги каждый может в течение дня, двух, ну, три. Не, ну, день вообще понадобится, да, чтобы найти там какую-то какую сумму, чтобы зайти. Так что я, если про четвертую, пятую площадку, ребят, напишите, вот, кто здесь находится, то уже идет на четыре площадки, чтобы э, Кирил понимал, что здесь... Люди тоже находятся. Еще, причем этот вебинар второй только, да, здесь в любом случае находятся люди, кто заходит на 4. Просто поставьте, четверку напишите, если вы заходите на четыре площадки. И найти на самом деле людей это не так трудно. Не то, что не трудно. Главное правильно это делать. Когда знаешь, как правильно это делать, то тогда к вам люди и пойдут. Не вы будете причем искать, а к вам надо делать так, чтобы к вам шли люди. И вот как раз немного поговорим об этом. Я, я, я, четыре, я, я, вот что значит такое, да, я просто спросил, кто идет на 4 площадки, видите, да? А вы говорите, найти бы на там больше тысячи рублей, ну, вот о чем думаете, такой доход. Когда начинаете думать другими цифрами, вы сами их притягиваете, понимаете, вы сами притягиваете. Начинайте менять свое мышление. Да, это стоит 2,05 эфира, все верно. Сколько? Вот я листаю вам. Пятая, да, Лидия, пятая площадка. Супер. Хотя я говорю про 4. Тут, наверное, с шестой площадкой тоже сидит, но молчит, не хочет показываться. Я сам буду опять да, заходить. То есть и то это начало, старт, а там уже как пойдет. Здесь понимаете, чем больше вы заходите, это первый такой уникальный маркетинг, тем больше вы получаете в начале, за первые уровни. Здесь даже не того, чтобы а, кто-то за вами пойдет на другие уровни. Фишка в том проекте, что чем дальше вы вниз, тем больше с первых уровней зарабатываете. За одни и те же действия вы будете получать больше. Даже если вы приглашать будете там, на первый, второй, третий уровень. Вот всего на эти уровни будете приглашать одинаковое количество людей. Но чем больше площадок открыто, тем больше вы за этих людей получаете денег. Вот в чем фишка. Пять, пять, видите, пятерки, да? Сколько вот на пятерки заходят люди? Ну, статистика не врет. Статистика не врет, я не спорю. Но акценты зачем тогда держать на людей, кто мало зарабатывает? Если у вас несколько, понятное дело, статистика, да, и больше будет таких людей. Я знаю проекты, где люди, у них вход 500 долларов, им деваться некуда. Они не могут пригласить на, на 300 или на, на 50 долларов, да, у них вход 500 долларов минимум. И все, они работают, и все, у нас акцент на таких людей, мы вот приглашаем таких. Зачем мне на тысячу звать? И люди зарабатывают, там высокий день. На что равняемся, то и получают. Ну, на площадки нашел. Вот, Андрей все написал, видите. Так, ребят, смотрите, давайте а, к сути. По, а, что касается про обучение, меня спрашивали, да. У Аргуса будет обучение, то есть оно будет формироваться, делаться. И кто меня знает, да, у нас есть тоже свое обучение. Я являюсь основателем. А, также а, его создавал не я один, да, это Лена Туманова и... Максим Столяров, мы записывали уроки, и оно будет постоянно видоизменяться, дополняться. Вот сейчас она как раз находится, это обучение на доработке. Почему так? Потому что мы его затачиваем под Аргаз. Все будет сделано под него в этом. Был другой проект, мы вставили другой, и будем носить изменения, улучшать его, да, что-то делать. И сейчас вы уже можете туда попасть, но туда смысла сейчас нет попадать там урок там на седьмом уже все закрыто и вы не можете пойти пока его не переделают соответственно оно будет действительно улучшаться и будет допиливаться еще одна воронка которая будет вести в это обучение я люблю заниматься бизнесом ну воронки создавать различные то есть я редко общаюсь с кем-то да там уговариваю там прийти причем, ну, говорить вообще неправильно. Я работаю через интернет, через всякие воронки, YouTube и так далее. Ну, YouTube это одно. Их способов на самом деле очень много. Когда их совмещаете, то и доход действительно хороший. Я вот недавно общался с партнерами, он мне говорит, блин, я уже забыл, как общаться с людьми, да, у нас все на воронках, хороший доход, зачем мне это как бы нужно. Но при общении там другие суммы, это одно. И мы чуть-чуть попозже об этом, кстати, поговорим. Самое главное, смотрите, сейчас кто будет заходить, вот вы пришли, я думаю, вы пригласили своих партнеров, это очень важно, да, если вы уже, у вас есть какие-то знакомые, друзья, главное, я вам сразу говорю, да, приглашайте на этот вебинар своих партнеров. Я до этого давал условия для своих партнеров, давал условия для новых до этого вебинара. Вот теперь... Я э, хочу так, чтобы заходили люди уже действительно с командами. Да? И для вас я даю точно такие же условия и для ваших партнеров. И что это за условия? Ну, кто не был да, до этого. Во-первых, есть обучение Smart Money. Там три пакета. Первый стоит, я округлю сразу, 5 тысяч. Второй 20 тысяч. И третий пакет 50 тысяч. Э -э, кто заходит на три площадки, тот получает второй пакет с 80% скидки. То есть не 20 тысяч, а минус 80%. Кто заходит на 4 площадки, получает 80% скидки на третий пакет, который стоит 50 тысяч. Второй пакет он получает бесплатно, абсолютно бесплатно. Он за него вообще ничего не платит. Плюс бонусом у вас открывается партнерская программа по Smart Money. Воронка первая, которая сейчас переделывается, она будет также и продавать этот курс, ну, это обучение, да, и вы 50% будете зарабатывать топ еще от Smart Money бонусом. Ну, вы э, рекламируете обучение, да, к примеру, я вам там скажу. Вы вообще рекламируете, будете другое. Я вам несколько воронок буду давать. Это одна, и плюс первая, она будет заточена, хотя не будет, будет заточена под Argos, просто первая будет лайк и этот лайк будет переводить в эту воронку. Вам понравится, когда я все это реализую. Я, и сразу по сроке, да? Я не знаю, я уложусь ли в декабрь, потому что я не делаю воронки там за один день. Я не умею это делать. Я делаю, я люблю качество. Я вот такой перфекционизм. Я люблю, чтобы... Если картинка, то она должна быть красивая. Да? Если еще что-то, то это должно быть все четко. Если видео, то там... Звук почистить, убрать, там, басов, наложить музыку, все это соответственно, вырезать нужно, не нужно, это очень много времени уходит. Это большая работа такая, трудная. И это трудная работа для того, чтобы вам было понятно, кто проходил обучение, я сейчас не читаю, чтобы не отвлекаться, кто проходил обучение, тот понимает, да, там, в принципе, простым языком, как я говорю, нужно простым языком объяснить сложные вещи. Вот так многие проходят, когда понимают некоторые вещи, которые там люди пытаются объяснить, у них не получается. То же самое, да, я записывал маркетинг-план. там Многие его объяснить не могут, но когда пересматривают этот ролик, в принципе, понимают, понимают, как устроен маркетинг. Плюс скоро я запишу вторую часть, да, это премиум маркетинг и VIP-маркетинг. Точнее, я записал там, монтажа дня на два, наверное, на 5, потому что, как я говорил, надо вам, чтобы все понятно было. А, все это как бы я сделаю, по крайней мере, стараюсь. И то же самое в обучении. Когда вы заходите, три площадки, насколько я помню, там. А, ребят, напишите, сколько стоит три площадки. Я не помню сколько. Но если в рублях, наверное, тысяч шесть может на сегодня. А в эфире я не... что-то 0,65, по-моему. 0,65 в эфире. В рублях по курсу, вот, на курс надо умножать. Курс всегда меняется. Три площадки. А4 это сегодня где-то 1020, наверное, стоит. Но здесь вы получаете, я еще раз говорю, обучение, которое, оно создавалось, ну, как вам сказать, весь опыт, который есть, вот сколько я зарабатываю, да, вот я туда, в это в обучение, скажем так, все внедряю. А в предыдущей компании я построил структуру 10 тысяч партнеров. Но, естественно, не я их пригласил всех, а именно вот с помощью вот знаний 10 тысяч партнеров была заработана тоже неплохая сумма. И все вы это получаете, да, вот когда присоединяетесь. И эти условия, кстати, которые я говорю, это только до старта будет, после старта такого не будет. И вот сейчас у вас есть возможность... Uh, именно попасть на таких условиях, на обучение. Зачем вам платить да, 20 тысяч за обучение, если вы можете сэкономить и Плюс 80% скидки за третий пакет, который стоит 50 тысяч. И плюс вам да, uh, дается возможность пройти тот пакет и за него потом оплатить. По-моему, здорово. Пройти третий пакет, который стоит 50 тысяч, и за него доплатить 20% после. Что им дает, никто не дает. А там оторпетированная реклама. Что? Да-да-да. А, можешь, смотрите, ребят, на самом деле я хотел вам сказать, что плюшки в маркетинге начинаются вообще с пятого уровня. Вы должны это понимать. С пятой площадки, с пятого уровня, как называть хотите. Почему? Потому что те люди, которые по маркетингу у вами собраны, которых вы пригласили на предварительных, из первого по четвертый, они на пятом уровне за вами закрепляются. Они никуда вообще не денутся. Вы идете на шестой, они а за вами. То есть там команда собирается в кучу и дальше вас просто пихает. Вообще, на мой взгляд, конечно, четыре уровня. Ну да, по деньгам может быть. Но если брать и вы пришли заработать хорошие деньги, то я бы начинал с пятого уровня. Говорю, как есть. Вот, все, отдаю обратно слово. Угу. Вот, так, вот тут я про воронки. Кому нужны э, прямо скоро воронки какие-то, скоро зайдите на bisclub.ru, многие <соц> можем обсудить. Да, но здесь не рекламный чат, да, кому нужны воронки. Готовые воронки я даю бесплатно, они получают люди. А зачем кому-то заходить, заказывать, не понимаю, здесь не надо рекламироваться. Если пришли за информацией, получаем. Если нет, то ну, зачем тут находиться? Да? Пиарить свое, это значит, вы уже не можете пиарить, раз вы в чужих вебинарах предлагаете воронки. Воронки как раз и делаются так, что люди заходят. Мы не, не делаем там, спамом занимаемся и чем-то таким подобным. Люди сами приходят по воронке. Что, в чем фишка воронки? Многие будут заходить и опла оплачивать сразу. Ну как, оплачивать, точнее, воронка будет за, под это заточена. Будут две воронки, точнее, три воронки. Одна будет это, выходить на общение да, с человеком, это уже где-то февраль, это сейчас я вам тоже расскажу, это бонус вообще классная фишка. А другая, чтобы человек сразу оплачивал. Будут 3 четыре оплачивать, даже без общения. Кто не верит, я не знаю, в предыдущем проекте я 90% даже не знал, кто ко мне заходит в торматы. я даже людей не знал. И они настраивали то же самое. Вот что такое автоматизация правильная, грамотная. Они а просто тупо рассылка спама там везде, где попало. Это неправильный бизнес. Дальше, смотрите. Так, сейчас я вам включу просто демонстрацию, чтобы вы поняли, что это за обучение. Так, сейчас, секунду. Так, видно, что-то я, по-моему, не могу включить. Так, весь экран. А, вот, поделиться. Все, должно быть видно. Ребят, поставьте плюсики в чат, если это меня видно. О, видно демонстрацию. Дэвид, я понял, что это предложение, но так предложение не делается. Правильно? Это неправильное предложение. Это неправильно. Так предлагают на чужих вебинарах. Такие предложения. Так, плюсики, Илья видит. Другие ребята, плюсики поставьте, если все видно, все здорово. Я вам покажу по обучению просто быстро. Окей, все видно. А, смотрите, вот столько уроков. Вот, смотрите, сколько уроков здесь. 104 урока сейчас. А, буду допитываться, 104 урока. Это называется, выкиньте все курсы, заходим, обучаемся. Я говорю, все, что знаем, все даю партнерам здесь, вот бонусом, бонусом забыл рассказать. А, ну, еще вернусь, да, просто вот так пробежимся. А, различные сервисы по раскруткам, программы даются здесь бесплатно, сервисы, где можно а, переяснить, книги какие-то, которые помогают вам развиваться да, в мышлении, чтобы а, ну, не, на, не на сериалах вы жили, да, как многие, ну, не вы, я извиняюсь, там кто-то действительно бизнес занимается, а кто-то до сих пор просто сидит в телевизоре и просто ищет, хочет поменять свою жизнь. И вот если сейчас вы воспользуетесь данным предложением, то ну, действительно измените, как я в свое время, как партнеры мои тоже изменили. И вот здесь все уроки, то есть чат чатбот чат-бот ВКонтакте. Ну, чат ВКонтакте будет переделаться, не нравится вам мне здесь. В Телеграме, лайв-трансляции, то есть дополнительные воронки – Здесь уже vip пакет да, уже последний идет. Это уже мы и рассылку настраиваем, e-mail, да, здесь немного, а... скажем, да, по а... Инстаграму полный курс, можно сказать, вот вот все, что надо знать, здесь все есть. По Фейсбуку, как настраивать таргетированную рекламу ВКонтакте, как в Фейсбуке, все здесь есть. И плюс еще будет дополняться. То есть это обучение, оно, знаете, такое… Оно, можно сказать, универсальное. Все стареет, но обновление будет. Обновлений давно не было, но какие-то есть вещи, которые работают всегда. И вот, к примеру, вот видео, да, научиться здесь. Вот я записывал личные уроки, я сам проходил школу, я сам платил деньги за прохождение школы в YouTube, и здесь вам все показывают. Дальше, смотрите, у нас есть пассивный доход помимо, то есть здесь два вот пассивных источника дохода. Они вот подряд идут. Также настраивайте, потому что Smart Money это создано, у нас один всегда центральный проект, проект вот сейчас это Argos, это центральный проект, который мы продвигаем, но помимо я включаю мониторы пассивные доходные источники, которые я считаю действительно стоящими, максимально безрисковыми, хотя везде есть риски, но в любом случае вот здесь уже есть два пассивных источника дохода и плюс Uh, у нас Елена uh, живет сейчас в Камбодже, кстати, она, ну, вот, вот что значит заработок в интернете, да, человек, uh, применяя свои знания, теперь смог переехать в другую вообще страну, загорать пятками к солнцу uh, и uh, найти действительно такую, уже работа, она еще работает, но работу в кайф, как мне, мне кажется. Она работает в дорогущем автомобильном салоне и помогает им с развитием развитие рекламы. Да? То есть вот свои знания применяет там. И у нас сейчас пассивный доход еще вводится. Крауфандинг, по-моему, это называется, если я правильно произнес. А, дорогих автом... автомобилей. То есть вы, обычный человек, не можете себе позволить да, быть инвесторам, потому что там большие суммы, там 25 тысяч долларов надо, чтобы быть инвестором. И Елена, это все официально, все с документами полностью, у вас прям будет полностью все документы. Она там, главное, она этим заведует, всем занимается. Все документы, то есть получается как, покупают машину в Америке, в Камбодже приезжают, и там люди уже покупают. И за счет вот этого перепокупки, ну, покупку общий пул собирается, да, людей, кто приобретает эту машину, компания платит очень неплохое вознаграждение в валюте. Не бешеные проценты, как в хайпах, да, вы, дум, ну, вы должны понимать, но это легальный бизнес такой, да, он прикреплен всеми бумагами, и, э, Елена постоянно снимает там сторис, как она там работает, этот салон, то есть это очень крутой, причем салон, я так скажу. Это у нас будет третий бизнес. Она подготовила уже бизнес-предложение. вот Третий бизнес. Третий пассивный доход именно здесь. Его вообще нигде не увидите. То есть это чисто у нас в смарт есть, все, больше его никто, нигде не будет. А, нет, ну будет, конечно, в основном в Камбодже будет распространяться. И от нас будет исходить. Там уже кто хочет, в принципе. Но очень интересная и, ну, тема такая будет. И... Почему бы не? Да, Нужно всегда диверсифицировать свои э, риски. И если э, пассив, то несколько. Я вот так всегда делаю. Где-то прогораю, а где-то выигрываю. Но вот здесь я в основном, ну где прогораю, я сюда даже, если там риски, я даже сюда никогда не сутываю. Хайпы никогда я сюда засовывать не буду. Только действительно, что работает. Ну, стейкинг это, естественно, будет здесь четвертый. Но он будет самой компании. Но просто здесь по стейкингу будет отдельный урок мы тоже запишем. Вот, то есть, вот так, вот это вы получаете. Дальше, э, сам сайт, сам сайт. То есть, два сайта вам, да, вот сайт. Два сайта у вас будет, вот это второй сайт, когда человек сюда попадает. Здесь ролик тоже переделается, и вот все входит. 4 900, 19 940, 9 900, видим, да, какие суммы. Так что, как бы вот так я быстренько показал, все, включаю демонстрацию отключить все да все вроде здорово отключил так теперь мне надо вернуться так так так секунду все должно быть меня видно евгений да это уроки смартмане все верно Сейчас я прочитаю, что вы написали. А на 4 в течение 72 часов. Если, кстати, на площадке не сразу, а на 4 в течение. Кирилл, смотрите, что такое 72 часа? 72 часа – это то, что вы практически сразу забираете с первых партнеров эти деньги, если они заходят. Почему мы такие вот условия? да? Я говорю, кто заходит в первые 72 часа, тот получает вот от нас такие бонусы, чтобы это, естественно, мотивировать людей, да, и до старта, вот, я только до старта вот даю вам а, такие вот скидки, это еще не все, это еще не все, так, такую вот крутую, ну, можно сказать, скидку, да. а, в дальнейшем, как вам правильно сказать, у вас партнеры там, в принципе, могут оплачивать, как хотят, но чтобы вот получить вот эти плюшки, нужно оплачивать а, в первые 72 часа во время старта, да, вот это все полностью, а здесь уже смотрите сами, кто на какую сумму, это не обязательно 4, да, некоторые сейчас смотрят там 100 рублей в кармане, вы можете заходить на все, что, ну, на какую сумму располагаете, естественно, чем больше, тем больше у вас будет доход, но какие-то бонусы, они даются всегда, кто заходит на высокие да, тарифы, ну, иначе мы бы все ездили на Mercedes, да, если бы нам платили миллионы, везде какое-то есть ограничение, скажем так. И вот здесь будет как раз вот эти 72 часа, и именно команда получает то же самое. И, кстати, вот да, чтобы получить все бонусы, вы должны именно вашему, кто вас пригласил сюда, да, на этот вебинар, написать, слушай, я хочу зайти там на 4 площадки, я хочу на 3. Составьте обязательно списки людей, кто заходит, чтобы потом после запуска... Я понимал, да, там человек заходит, например, там я не, я не буду платить по такой там, я зашел до старта, как, я дошел за, до старта, да, за, за 72 часа, вот там проверьте список, я проверяю, да, все есть. мы не надо платить, он проходит обучение, все здорово, все ништяк. И он получает потом еще, если человек будет оплачивать, потом 50% от самого Smart Money. Понимаете, да? То есть обязательно списки списке составьте. Обратитесь, если вы впервые здесь, вас только пригласили, обратитесь к тому, кто вас привлек. И скажи, я хочу на четыре площадки, к примеру. Да? Дальше. под другим спонсором. Ирина, если у вас есть какой-то спонсор, и он переходит тоже в Аргас, этике лучше держитесь с него. В любом случае, если он не идет, то выбирайте спонсора, как вы хотите кого хотите, да, здесь принудилки какой-то нету. Если спонсор ваш не идет или по каким-то причинам, смотрите, но это не все. Для тех, а, а, для тех, кто заходит на 4 площадки, в феврале, как я до этого говорил, я сам постоянно люблю что-то покупать, изучать и внедрять. Что-то купил, купил, продал, купил, внедрил и только потом продал, вот так правильно. А некоторые берут, купил, продал. Ну, курс некоторые, я тоже так делаю, там, какие-то курсы, потому что это не, не мое, да, к примеру там э, блоги. Я не люблю блог, вот, для меня нет. Но у меня искусство, почему бы я не могу продать, в принципе, да? Я знаю, что он хороший. Так тоже можно делать. Но в основном я покупаю то, что мне нужно, применяю и даю людям. И вот после запуска я буду также покупать обучение, оно стоит 500 долларов. Там интересная такая система, именно как а, именно работать с людьми, которые будут заходить 4-5 площадок. То есть при общении там именно будет как сделать так, чтобы человек к вам вышел на разговор сам. Там, да, Я хочу именно к тебе, там, слушаю, вот а, меня заинтересовало. Но вы не, даже не обязательно заработком будете заинтересовывать. Там очень много таких фишек, которые ну, понравятся каждому. И в дальнейшем, как правильно продать. Потому что если вы будете, у нас там это, у нас там это, у нас там это. Человек зашел, может другое совсем узнать. Фишка, знаете, я вот сегодня на тренировке был и сейчас секунду и понял одну вещь. Есть вот три вида, ну сначала два вида сетевиков. Вот первый а, сетевик, а, они основные, вот кто занимается баночками, питание продает, да, продукт какой-то. Они, знаете, как делают? Они навязывают боль, проблему и дают решение. То есть я как-то был присутствовал на одном вебинаре, там, вы знаете, если вы пьете такую-то воду, вы там получаете, и началось полчаса про то, как мой организм умирает там от этой воды, или от еды какой-нибудь, да. А есть чудо-вода, если вы ее будете пить, или таблеточка от всех она и худеет, и там, и ну, все вообще, там, и волосы у вас заново вырастут, если надо, отпадут, я не знаю, там, рука вырастет. Вот это вот, и кучу проблем находят, навязывают. А потом решают их, да, с помощью чего. А что делать нормальный сетевик? Он находит ваши настоящие проблемы, какие у вас есть, и это не обязательно финансовые. И тогда и дают правильное решение прямо сейчас. Вот это вот нормально. И вот этому мы будем обучаться именно в феврале, ну, может, край марта, но вот, вот так. И это будут закрытые группы, там будет p 2 общение, то есть такое, ну, ежедневно не обещаю, а вот такие созвоны, где будут все работать, сидеть, если не будете работать, будете получать, да, как бы вот так вот. Потому что, ну, без пинка тяжело работать, некоторым я заметил. Мне самому без пинка тяжело работать, именно я искал нормального себе наставника, кто, кто шарит, да, и не наставник, вот и я, в частности, это и есть мой наставник, он сказал полмиллиона, чтобы заработал. не до Нового года, да, еще раньше. А вы должны полмиллиона. Ну, не все, конечно. Новички нет, не сделайте его. Вот прямо если вы полный, вообще с нуля, вряд ли. Но кто шарит, шанс есть. И вот, когда в феврале мы будем работать, именно вот Кирилл писал, как там, на тысячу, зачем нам находить людей, не, будут такие люди попадаться, но вы уже будете думать, стоит с ним разговаривать или нет, вы уже будете понимать, анализировать, так, какая? Может, я ему просто информацию отправлю? И там будет строго. Или 4, или 5, или выше, да, площадки. Но не будет такого, слушай, ну, есть еще вариант на 3. Нет, там чисто 4 или 5. То есть сейчас курс, к примеру, 20, да, будет, будет 30 тысяч стоит э, вход на 30. Если 50, то минимум 50 тысяч, да, вот так вот будет. Нет, не устраивает, все, держи воронку. воронке пошел, он сам купит там первый, второй, третий уровень. Ему надо. Все. Мы не теряем вообще клиентов. Ну, если уж вообще ему не заинтересовал, ну, ушел, ушел. И это то на 4 заходит. Фишка. Вы также попадаете в эту комнату, но когда будет февраль-январь, я же буду вас учить, ну, как, не только я, вы сами будете себя друг другу учить. Когда взаимная работа будет, вы сами будете понимать, что, блин, это не так сложно, Да. А Потом будет платный туда вход. Я буду брать именно с февраля, потому что я, ну, мне смысла нету. Вы будете на 4-5 в течение 72 часов, да, чтобы человек именно заплатил, на, вот так будем работать. А мне смысла нет. И туда минимум будет 5 тысяч попасть новому человеку. Вам это все бесплатно достается. Мне кажется, это круто. Вот сейчас. Потому что ну, это ставь всегда, кто первый, тот получает больше бонусов. Это всегда так было, и я хочу, чтобы у вас было больше возможностей именно... И на старте вот как... И вот смотрите, как сейчас получить людей, да? Вот вопрос у некоторых. Блин, хочу на старт зайти. Вроде бы и на 4 площадочки, и на 5 можно зайти, да? там Как людей, да, получить? Если у кого-то есть такой вопрос. Берете этот вебинар, Просто делитесь, ребят. Вот если у вас партнеры зайдут, то они получат то же самое. Ну здорово же, да, на старте зайти, когда у тебя уже будет много инструментов, будет команда. Просто поделитесь с каким-нибудь знакомым этим вебинаром, и все. Включайтесь в работу. Здесь не будет такой работы там. Я настроил воронки, все, деньги потекли. Вы дети будете делать постоянно. Это интернет, это, это заработок, это бизнес. Вы заходите в бизнес, и тут дофига действий нужно делать. И вот скажу сразу, не будет у вас больших денег, если вы будете два часа. Я вот, знаете, не любитель вот этих вот пустых обещаний. Два часа сидишь, там сотки с тебя капают. Нет, здесь надо дофига хреначить. Очень много. Но это стоит того. Это того стоит. Здесь уже и квартиры, и машины, и отдыхи, и жизнь хорошая. да. Но оно того стоит. Ломать себя... Где-то из зоны комфорта выходить, но зато получать за это деньги хорошие, которые в сотках, да, исчисляются, я имею в виду, в месяц там, ну, миллион, мне кажется, вообще такая вот цифра достаточно приятная, да, если зарабатывать миллион в месяц. Вот. Вы просто поделитесь со знакомым, я не знаю, кто даже не в бизнесе, кто просто интересуется. Уж у каждого у вас есть такие знакомые. Ну, на такие бонусы просто. Терять вот сейчас не, целес... ну, не то что глупо, а ну, нету целесообразно, что, как я до слова не подберу, такие бонусы топ-стейят будут. Так что обязательно ими пользуйтесь. Ребят, давайте я почитаю, что вы пишете. Ольга, ребят, начала вчера обучение, урок прошла, все по шагам, все на 4 урока, все легко и просто книгу скачала, очень ценно, спасибо. Вот, видите, вот Ольга уже начала обучение, все, ну, как бы сейчас не нужно, как бы обучение, оно будет позже. Сейчас вам главное обратиться к тому, кто вас сюда пригласил и сказать, слушай, я уже хочу, я хочу там на сколько-то площадок, мне обязательно список предоставьте кто будет заходить, чтобы я знал, что потом, да, этот человек больше там не платит за вторую площадку, да, он на четыре площадки зашел, у него еще и скидка будет крутая. Все, я в список ношу людей, главное, обращайтесь к тому, кто пригласил. Это самое главное. Кто-то письмит... Николай, кто Николай, да, да, да. самое главное, забыл сказать, ребят, смотрите... В следующем году мы с Николаем этот момент обсуждали, и с лидерами а, у нас будет, по-моему, во втором квартале будем думать о метапе, о собрании где-то, то есть о встрече. А, ну, Москва, Питер будем выбирать, но мы будем это точно делать. А вот так вот, ребят. Поэтому, чтобы вы понимали, мы будем еще не только в интернете общаться, но и встречаться. Все, отдаю слово. Да, я думаю, кто, кто работает, с теми встретимся, да? В любом случае... Я там буду. Буду рад видеть всех. Так, что еще написали? Николай, здесь уроки Smartmania. Сейчас уже есть Smartmania, он может. Это ответил я уже. Никого пригласить не могу. Макс, я беседа да, сейчас. Как пригласить людей? Покажи ему вебинар. Можешь вырастить эти плюшки, которые он получит, да, потому что это я делал сначала только для себя, да, все условия я ставил. Потом думал, блин, а команда как, да, пусть она на старте заработает, вот в чем фишка. Дальше будет чисто, ну, с команды как бы вот такие вебинары для команды. Я едино, оди, единожды так делал, да, потому что я собирал аудиторию, я говорю, тот вебинар чисто мой, а так все. Ваш будут, смотрите, что такое воронка, да, это не только серии писем, понятно, есть разные виды воронок, есть дожимающие, есть очень много всего. И в дальнейшем вы можете также просто позвать на вебинар, а информация будет постоянно меняться. да мы э, Арбасе будут спичи различные проводиться, туда при, пригласить как-то человек, слушай, приди туда, послушай, там тебе такое расскажет. У -у -у, я уже заработал, особенно когда заработок да, пойдет. Сейчас на старте легко вообще, потому что на старте все любят заходить. Потому что я ни разу не заходил на старте, я всегда заходил в какие-то проекты, которые уже были. Но я долго искал, вот нашел вообще крутейший проект. Найкрутейший, ребят, я по баракетингу просто наикрутейший. И многие еще говорят, блин, он сложный. Если бы он был легкий, вот такие вот. Но возьмите любой смарт, любой смарт, который существует, там можно разобраться за несколько часов, но... А деньги будете зарабатывать, которые здесь заработаете за месяц, несколько лет там, чтобы заработать, да? Вот в чем отличие. Нет, а будет так. Через какую платежную систему пополнять эфириум? Илона, через BaseChange заходите. Есть такой сервис. Кстати, я записывал видео, партнеры. Залейте себе его на, на канал, можете мое видео дать. И давайте уже по пополняйте уже сейчас. Сейчас эфириум действительно находится. Вы видите, уже вперед пошел. Сейчас может действительно вырасти. Дайте видео, и там показываю я, как пополнить. То есть сейчас уже пополнили, чтобы вы не парились. Вдруг там бывают задержки какие-то. Но через обменники обычно задержек нет, потому что там... Я вот когда переводил, минуты даже не проходил, Я нажимаю, я проверяю кошелек, там уже деньги. Вот так вот было. Ну, быстро, очень. А, кошелек Метамаск. Конечно, круто, круто, Питер. Не лучше на юг. Сочи, например. Меня никто не приглашал. Я сам пришел мне где-то брать. Владимир Коцарь, ну, как вы сюда попали? Где вы рекламу увидели, да? Вы же где-то увидели рекламу, там, у ну, кого-то ВКонтакте, возможно, через рассылку какую-то вы попали. То есть, как, как мы работаем, настраиваем, там у всех есть подписные базы, собираем базы, там, к примеру. В любом случае, как вы попали сюда. Тот -то вас и пригласил, может, кого-то в базе, может, в контакт кому-то зашли, может, еще как-то. В любом случае, кто-то вас, вы же не просто так попали сюда, такого не может быть. Мы работаем командно да? я, не... Как я говорил, единственный был вебинар, где я одеяло на себя перетягивал, да? потому что это и был мой вебинар. Я всех все вот будут вебинары такого плана, когда ну, я никаких ссылок никогда не даю. То есть Чисто обращайтесь. Если мне кто-то, партнер скажет, слушай, вот я там работал, он пригласил, но вот он все идет. Нет, я прям сразу, вы идете обратно, он скажет так. Да". Я так работаю. И я, представьте, ну ваш партнер, вот вы работаете, работаете, работаете. Вот у меня вначале так было, так обидно было. Работаете, работаете, ваш партнер просто смотришь, появляется у другого в твоей команде, кто там давно. Давно работает, там, года три уже, более-менее известный. Я вот вначале потерял где-то четырех партнеров за день, вот, за, за месяц. А там, блин, два партнера в месяц для меня пригласить, это было. Тогда я приглашал по два, по три, это было прям, ух. Так обидно было. И вот... А там спонсор, он даже, тот человек даже не парится, он знал, причем половину, что это, я с ним общался, забрал и все. Вот у меня был такой случай, мне писали, GMG, там говорит, вот я с девушкой общался, но хочу, ну, узнала о Smart Money, там от нее, я говорю, нет, нет, все, вот. И ей написал, слушай, почему твои партнеры да, уходи, давай-ка включайся сама, чтобы не было такого. То есть вы должны в любом случае действовать, скажем. Обучение, обучение. Причем обучение я делаю так, чтобы э, не понимали, почему фишка в том, что э, последний, я ставил аккаунт, да, Купил у друга, не купил, не отдал, пока он просто свой. И я не стал менять не на себя, э, перебивать его, там, то, что мое имя. Чтобы люди не искали меня, да, в общем, фишка, я как бы так делал. И вам будут заходить люди спокойно, если все настроите, все правильно будете делать. Естественно, делать нужно. Я вас в Ютубе нашел, но если меня нашли, да, есть мой канал, то обращайтесь ко мне, там все данные под видео есть в этом видео. Так, Николай, меня пригласили вы. Если я пишите мне в личку, да, ВКонтакте там или в рассылке, прям где письмо пришло, или на почте прямо отпишите мне, там Николай, это настолько площадок. Если там Елена, пишем, Елена, я хочу там в команду. Поверьте, каждый, кто участник у нас есть. Здесь фишка не в том, что вот пойти под какого-то человека. Система сделана так, что у нас вот, да, я часто всегда в пример ставлю. У нас есть Александр, он разговаривать не может, блин. Но он зарабатывал до этого за счет именно автоматизации, которая есть, да, она общалась за него. То есть система продает за вас. Она обучает ваших партнеров. Вас и ваших партнеров будет обучать. Без вашего присутствия. А мы еще домашние задания, кстати, в этом обучении проверяем. Я сижу, вот тоже с партнером, проверяем домашки. Там сделано так, что нельзя двигаться дальше, пока не выполнено. Это исключает э, тех людей, которые не хотят ничего делать. И потом, когда проходят, если начинают говорить, там, слушай, блин, я там не заработал, например. давай разберем, что, что делал, смотришь, и на том-то до конца многие не доходят, потому что не хотят действия да, делать какие-то. Из-за этого мы проверяем домашку, чтобы каждый, кто дошел до конца второго пакета, уже заработал. Ну, кто делает, там, зарабатывает немало, скажем так. Ну, не знаю, я бы с такими... Многие партнеры, я не знаю, зачем, некоторые даже на работах работали, зарабатывали там, больше, чем рядовой инженер какой-то на обычной работе. Давайте, ребят, сейчас вопросики позадаем, я на них вам отвечу, прям есть и есть, все расскажу. Сейчас самое главное, уже обратиться там, кто пригласил, да, вот это самое главное, пока задаете вопросы, тоже вот объяснить. Самое главное, кто вас пригласил, потому что потом также, да, будем продавать, за вас будут может, вебинара настроены. То есть воронки много можно применять. Посмотрим, как это делать. А, к тому, кто вас пригласил, и уже заводить кошельки, уже туда денег. Ну, в примере видео просто попросить, также, просто пригласил. С кем не видел, как пополнить метамазу. Все, там, выполнять, чтобы у вас были на готове. И еще забыл сказать, кто вас пригласил. И когда у вас пойдут ваши партнеры, да, вот, например, вы даете это видео, первым, потому что, смотрите, ссылки, я скинул ссылку на сайт, а ссылки первые появятся у лидеров, да, вот у меня появится одного из первых ссылка, да, реферальная, то есть еще на сайте ничего не будет, он не будет запущен, я ставлю людей, а, по-другому скажу, она будет отдаваться, кто заходит на 4, и вы своим партнерам, отдаете первым, то у вас тоже заходит на 4. То есть должно быть привилегии. Отдавайте, ну, минимум на 4, я имею в виду, на 5 заходит. Я с пятой, я прям пятую и потом дальше. А, отдавайте им сначала ссылки. Вот еще в чем фишку забыл, так сказать. Обязательно да, своим партнерам слушай. Вот Бонусом еще, помимо того, что ты получишь, ты встаешь первый в первую линию. Да, первый будешь. То есть там... Что значит первая линия? Это по-любому перелив. Это ну, в любом случае. Но здесь они есть, но не на... если на переливы... вот Я вообще не беру людей, кто ко мне на переливы. говорит Нет, здесь смысла нет на переливы идти. Только работать и зарабатывать. На переливы это все равно, что, знаете, дать тысячу и вернуть ее обратно, например. О, вернул, ништяк. Нет, сюда надо дать и заработать 100, да? А дать 20 тысяч, ну и умножать на такие Вот так надо заходить. Чтобы заработать в десятки раз, в сотни раз больше, причем за короткое время. Ребят, давайте вопросы. Я буду заканчивать. 92, иначе буду. Все поняли вообще, да, как вот сейчас можете уже собрать команду? Просто поделитесь этим этой записью. Можете себе на канал перезалить. Все ролики я разрешаю перезаливать, да, чтобы могли партнеров также привлекать, если пока сами не можете записывать видео. Так, вот, вижу, пишет, ребят, давайте тоже пишите, иначе я буду завершать. Ссылка на вебинар или на запись, Георгий, я с вами, пока ссылка на, на запись, наверное, имеется в виду, будет. Так, все предельно ясно. Ссылку, да, чуть попозже. Сначала ну, не, хотел, не хотел записывать, но. Ладно, сейчас попозже запись в вебинар, естественно. Естественно, как вы его дадите. Разошлю. Партнеры также вам отправят. Так, а где можно прочитать маркетинг-план, чтобы другим рассказать? смотрите, я записал видео также. вот обращайтесь все к партнерам, слушай, мне нужен маркетинг, да, вот, я записал видео, первую часть, оно из двух частей, вторую часть я сейчас дописываю, доделаю, то есть я записал, но с монтажом остался. В принципе, ну, я считаю, я, я всегда пытаюсь объяснить, знаете, есть такое, когда я учился в Технаре, там был учитель, он всегда говорит, хотите что-то объяснить, Писать, что перед вами глупый тупой ребенок. Но это никому не в обиду, просто я всегда пытаюсь объяснить просто как-то, и вот насколько максимально вот пытаюсь. И я его попытался объяснить, но все равно вы с первого раза, по первый раз будет смотреть, не поймет. А нужно его пересматривать, пересматривать, пересматривать. И когда второй будете смотреть, вы обязательно должны первую часть понять, иначе его во втором поплывете, во второй части. Он сложноватый, ну там денег, денег дофига, потому что он очень денежный, там... Сделано так, что чем ниже идешь, сверху больше зарабатываешь, да, все вот так вот сделано. Стоишь на месте, ну, зарабатываешь одну сумму, чем дальше больше, больше, больше у тебя возможностей просто открывается. И линии, и, и квалификации. То есть, ну, крутой маркетинг, честно скажу. Когда люди в него воткнут, вот я вам сразу скажу: сейчас много, есть хетеры. Вот есть хетеры хитерасты, да, как можно назвать некоторых даже, они просто маркетинг еще многие и есть, у них есть аудитория какая-то, у некоторых даже, да, они рассказывают, но у них а, есть аудитория, которая слушает, аудитория, люди некоторые не разбираются, это самое плохое, как я сюда попал, да, я что-то услышал, причем тоже негативное, пошел, разобрался в маркетинге, подумал, взвесил, сказал, вот сюда мы пойдем точно. Вот как я за... Я не, не послушал там. Да там, там вообще не то, там что-то плохо. Это все вода. Хотите что-то делать, сами мозг включаем, разбираемся. И вот кто разобрался в маркетинге, тебе, блин, как ты додумался, да? Илья говорит, как ты до такого додумался в маркетинге? Он крутой. Но только после того, как дойдут. А некоторые просто слушают а, тех хейтеров и, блин, точно, там стрёмно. Нет своего мнения, нет своего мышления, всю жизнь прожили на телевизоре и обсуждают, покажут, я всегда я говорю, покажу цифры, покажут цифры одинакового количества людей и доход. И вот я просто после первого дня запишу видео людей и доход. И если хоть один из лидеров с других там проектов которые там хейтят, докажет мне, что там круче, да и все вот так рот закроют, потому что не будет такого, что там лучше нету, просчитано уже 150 раз с одинакового количества людей в десятке, а то и в сотни доход будет больше. В сотни, ну, представьте, да? И вот я покажу, людей сколько и сколько доход. Я, там уже заходил у одного там, ну, вчера, сегодня мы там смотрели, 40 с чем-то человек, я говорю, это оплаченные или просто в команде? Это оплаченные, там доход 0,3 эфира, что ли, 0,4, мне же смешно стало. Здесь 40 человек, это, я не знаю, 40 эфиров, блин, минимум. Так что, ребят, потом увидите, ну, на старте потом цифры все покажут, где хороший проект, а где балабольство. Так, что тут еще понаписали? Странно, вы говорите, что на... Народ приглашаете, а куда? Что народ рассказать, говорите, идите к партнерам, уже Наставьте На старте, как минимум, нужны по маркетингу материалы для объяснения. Так, я вот... Бы... Почитаешь, на что-то ответили, да? В угу. своих партнерах я выложил всю информацию в свои каналы. Киридо... Так, ладно, сейчас почитаю. Есть, зайдите на YouTube. Угу. Еще немного выложили видео с маркетингом. Правильно. Обратите к человеку, почему мы сейчас не рассказываем маркетинг? Но, ребят, этот, этот вебинар не для маркетинга. Дальше будут вебинары именно по маркетингу. Это надолго, если я вам сейчас буду пытаться его объяснить. Вы должны пересмотреть видео, потому что видео, я вырезал все нужное, ненужное, и вам будет понятно. Вы его пересмотрите, а вебинары по маркетингу еще будут, конечно, в дальнейшем. Этот вебинар не для этого создан просто-напросто. Вот почему. Это, это не Можно сейчас сказать... Вам... Сейчас, наверное, рассказываю, да, я пока читаю, что то а, Кирилл, а, сейчас секундочку. На самом деле уже вебинаров по маркетингу было куча. И в интернете уже залиты по маркетингу, а, где я рассказываю непосредственно Николай, тоже смонтировал хороший видос по маркетингу до пятого уровня. Все уже есть. Просто умеешь, убивать, набери маркетинг, гаргос, да. Все, наверняка найдешь, потому что на самом деле уже много чего залито. Много кто это заснял, рассказал. Поэтому смотри, а следующий вебинар будет ну, по маркетингу, как сказали. Если будет необходимость, ну, Николай пригласит. Вот так вот, ребят. Так что все есть. Николай, с ним, пожалуйста, ссылку по маркетингу, который ты последний снимал. Я не буду сюда ничего отправлять, чтобы ну, люди пусть обращались свои... Но это Я тоже объясню, почему нельзя сюда скинуть этот вопрос. Задавайте, я пожалуйста. давай скажу. Ребят, смотрите, на самом деле, вот сейчас Николай делает более человеческий, чем все остальные. Почему? Потому что был конфуз на прошлом вебинаре, когда люди приходили с команды и потом говорят, мы хотим сюда, мы хотим сюда. Ребят, Николай не за разрушение команд. То есть вы, если пришли ну, каким-то образом, у вас есть свои команды, ни в коем случае не покидайте их. Это неправильно, и это очень плохо. То есть у нас нету такой позиции. Вы можете, если есть необходимость, пригласить меня на свой вебинар. То есть не вопрос, я к любому человеку приду. Просто время обозначайте. мы с Николаем договаривались за неделю. Было такое? Да, Николай, за неделю, да, мы с тобой договаривались? Да, да. поэтому это не проблема. А, ребят, а, то есть а, взяли у вышестоящего спонсора ссылочку и посмотрели, изучили. Вот и все. все. Так, все сейчас, Максим, просто не понимаю, почему сразу нужно на 4 заходить, а не постепенно заработать. Максим, вы можете заходить как хотите, это ваше право, да? Так. Скажу, скажу. А, Максим, объясню. А, смотри, если ты разберешься в маркетинге, там есть такой подпункт, как квалификация. Если ты, грубо говоря, зайдешь на 3 или на нет, ты можешь зайти в зависимости от финансового состояния в первую очередь. Смотри по деньгам и все. Просто в чем смысл? Если есть возможность действительно, то зайди лучше, конечно, там повыше. Почему? Потому что выше уменьшается квалификация. Грубо говоря, если ты будешь стоять на втором уровне и зайдешь, и будешь приглашать людей на первый уровень, то у тебя три будет падать вниз, четвертый вверх после того, когда ты троих поставишь. Если ты на 4 зайдешь, то у тебя два вниз и уже третий вверх. То есть у тебя более быстро будут аккумулироваться деньги. Суть маркетинга – чем дальше заходишь, тем больше начинаешь получать с того же самого количества, чем на старте. В этом его уникальность. То есть он не встанет, он, наоборот, разгоняется, как ракета. Атмосфера атмосферу выходит стратосфера, плотность воздуха уменьшается и потом скорость набирается. Суть такова здесь. Тут чем дальше заходишь и чем больше работаешь, тем тебя вообще потом не остановить. Вот так вот. Да, да, все верно сказано. Здесь больше доход идет, когда вы не ниже заходите. Но ну, в любом случае, смотрите, это бизнес. Да? Выгодно привлечь сразу человека. Почему я даю такие плюшки? Вот Когда вы маркетинг, видимо, не знаете, кто оплачивает 72 часа, то попадает человеку кто пригласил да, к примеру два эфира вот у вас заходят 10 человек на статьи на 72 часа все все к вам подать все к вам Из за это я даю условия и для вас и для ваших партнеров чтобы ваши партнеры оплатили и вы забрали эти деньги а если они через 72 часа оплатят они пойдут как по маркетингу других смарт-контрактов то есть ну, это пример это вы потому что наверное, маркетинг не знаете и за это оплачивают сразу да на 4 это выгодно всем. И потом вам будет выгодно, когда, к примеру, вы будете использовать систему, которая будет делать так, что люди сами оплачивают, оплачивают сразу за 72 часа, чтобы не терять деньги. А так они будут перетекать там выше, выше, там, там, до меня выше и так далее. Да? То есть по, по обычному маркетингу. Соответственно, это интерес всех, чтобы человек зашел сразу на площадке на 4, там, на 5. И за это я даю бонусы такие, да, чтобы сейчас человек, вы можете эти бонусы давать до старта, люди. Думаю, Николай, ответил. ну смотри, вообще на самом деле, если так разбираться в маркетинге, тут даже фишка не в твоих плюшках, это плюшки твои, это круто на самом деле, потому что другие ну, этого да, дать я, да, не могут. Да. Да. А, на самом деле, ребят, ценность даже не в этом, но запомните, что это уже у вас есть, это просто классно, потому что... Кто-то может дать это, кто-то не может. У каждой команды свое обучение, ребят. Поэтому еще раз говорю, не ломите с вами голову. У каждого свое обучение. У меня там свое, у Николая свое. Да? Мы в итоге вообще потом для компании будем объединимся. Может, там будут вкладочки, может, Николай вообще свое предоставит. Эксклюзивно для компании запишет. Это каждый может сделать, ребята. Абсолютно. У вас условия гибкие. Смысл в чем? То, что еще раз говорю, четвертый уровень позволяет более быстро аккумулировать деньги. Даже если, грубо говоря, вы зашли, вот у вас есть свой лидер, своя компания, вы зашли, у вас нет обучения, смысл в другом. То, что вы, допустим, двоих, то есть 12 людей пригласили, когда на втором уровне стоите, вы дополнительно получите 300% прибыли. А если вы стоите на четвертом уровне, то с 12 людей заново на первый уровень вы уже получите 400% прибыли. Вот в чем фишка, у вас более быстро будут аккумулироваться деньги, когда на седьмом уровне стоите и пригласите также 12 людей на первый уровень, у вас уже будет 600%, на десятый зайдете и также 12 людей пригласите на первый уровень, у вас уже будет 1200, то есть чем вы дальше идете, тем у вас больше и больше начинается приток денег, поэтому здесь смысл заходить дальше, потому что у вас просто еще и доход будет больше, вот. а то, что еще сверху плюшки, ну вообще красота. Угу. так, ребят вопросы, вопросы. давайте минуту вопросов нету в этой минуте ну, Максим, напиши а, понял, да, почему нужно заходить, просто теперь отпишись понял или нет и другие тоже, если есть вопросы какие-то можете задать, я на «ты» просто если там взрослый, я извиняюсь конечно, я так привык а, но если бы я видел, может на выбор если там много лет, скажем так Напиши, Максим, понял, почему нужно заходить, да, и другие можете задать пока вопрос, если нет, я буду заканчивать вебинар, думаю, уже у кого-то время там, я помню, было 11 часов уже. Так, Максим, Максим или вышел, или не хочет писать почему-то, а, нет, пишет. Пишет, пишет, все, ждем, ждем, ждем. И другие, если не напишете, то заканчиваю тогда. Пока пишет, напишите, кто первый раз, ну или не первый раз, или сегодня вот созрел. Вообще, на какие, вот именно не до этого созрел, а вот сегодня именно то принял решение. Блин, блин, ребят, я с вами, я хочу заработать, я с вами... Напишите просто цифру, насколько площадок заходится. Там 3, 4, 5, 6, 7. Пишите 10. Но ну, нет, только настоящий, да, не надо там с воздухом брать. Напишите, насколько площадок хотите зайти. Вот. Мне реально интересно. Теоретически понятно, ну, практически. Да, Максим, ты когда увидишь просто вебинар, ой, когда маркетинг, когда разберешься, там, блин, он бомбуский, реально. Я ну не просто так говорю. Я много, я полгода искал маркетинг хороший. Вот мне что скинуть сейчас? Я не вижу смысла там даже браться за что-то там. Ужас какой-то. Вот именно кто сегодня, да, принял решение. 3-4 на 4. Кстати, я тоже тут... А, Илья, он на 10 заходит. Молодец. Сразу надеть. 3-4, 4-4. Ну тут я вижу, кто пишет, это уже был. Я вижу имена. Я просил, хотел, чтобы написали, кого не, кто сегодня только принял решение. Точнее. Ссылку на кошелек, эфириум для регистрации. Надежда, но ну, а, обратитесь к нас. Вот если я ваш наставник, да, напишите мне в личку, я вам дам видео. Если нет, то кто вас пригласил, напишите, он вам даст видео, как зарегистрировать кошелек, как положить деньги. Прям все там разжевал подробно. На одну можно, Андрей, можно на одну, то есть это обязалки какой-то нету, да, то есть можно на одну по своим средствам. Вот, Алексей, покупка каждого уровня – это отдельная транзакция. Вот сейчас этот вопрос решается, да, то есть Илья может взять, кстати, слово и ответить быстренько вот на этот вопрос по транзакции. Вот, насколько я знаю, сейчас этот вопрос Окей, окей, окей включаюсь. Ребят, смотрите, объясняю. То есть, грубо говоря, вы стоите на третьем уровне. Под вас человек заходит а, тоже на три уровня, но он по квалификации падает на вторую, на вторую, во вторую линию на первом уровне. Смарт-контракт должен увидеть, что он а, падает под нижнего человека, ему часть денег перевести и на второй-третий уровень вам. Соответственно, смарт-контракт должен непосредственно рассчитать две а, комиссионные и предложить вам более нормальную комиссионную, которая более быстрая сделает перевод. Вот. Но есть одно но. Смотрите, мы это или делаем нагрузку на смарт-контракт, или непосредственно этот момент мы вшиваем уже сайт. Этот вопрос решается, это удобно. Но в техническом плане, если мы перегрузим смарт, ребят, комиссионные будет а, реведерчим, и вы их не поймаете. По этой причине а, все зависит от комиссионных. Если не будет это давать лишних нагрузок, этот расчет, то мы включим. Но если нет, ну окей, ребят, давайте рассудим с другой стороны. Вы пришли зарабатывать. Из-за комиссионной, за четыре уровня, ну отдадите 200-300 рублей там, за каждый. Это не проблема на самом деле, с учетом тех доходов, которые вы можете получить. Но мы постараемся это решить, позже говорю. Все. Да, спасибо. Так, Надежда, если я, напишите мне в там или где, я вам отвечу, да, на любые вопросы отвечу. Пишите тем, кто вас пригласил, хочу на 3, на 4, как пополнить кошелек, обращайтесь столько тех, кто к вам пригласил. Я чужих а, где брать не буду. Так, вопросов, где лежу, больше нету, да? Вопросов нету. Блин, задержка такая большая. Еще и я иду. Так, вопросов нету, нету. Давайте еще полминутки, я прям заканчиваю. Просто хочется, чтобы действительно у людей остались, не было вопросов, за это вот сейчас вот затягиваем. Так немного. Николай, а, самое ценное забыл сказать, ребят, а, говорю как есть, насчет золотого треугольника. Самая фишка маркетинга, что здесь нет двойных проплат вообще, платить не надо, нет смысла двойных треугольников, просто отпадает. Поскольку, на, когда вы проплачиваетесь дальше, вам позволяет по маркетингу один а, аккаунт, то есть на одном аккаунте получить с 11 тысяч 520 людей прибыль, чтобы вы понимали. Поэтому здесь двойные траты на самом деле просто не нужны. Я вам не советую это делать. Ну, как бы для чего? Вы сначала выработаете эту массу, а там у вас с первого, со второго третьего уровня, вы заработаете там что-то 7 или 8 тысяч эфиров, это космос. Понимаете, это уже более ляма зелени и сейчас почти 2 миллиона долларов. Вы что, смеете что ли? Не надо треугольником, достаточно одним аккаунтом, я уже говорю. Вот все. Да, да, все супер. Так, друзья, я гляжу, вопросов больше нету. Здесь, да, классно, что, что в других смартах люди заходят на треугольники, они убивают себе структуру, потому что все зайдут. На маленькие площадочки зашли треугольников, а никто не двигается. Смысла там не двигаться. И они перегорают, там новые аккаунты покупать. Я некоторых видел стратегию там по 100 аккаунтов все берут, отработать треугольничек маленький. И все, здесь такого уже не будет. Тут другой маркетинг, ребят, разберетесь, понравится. Так, э, ребят, я буду заканчивать. Вы можете задавать вопросы, да, но как бы видео закончится, там, ну, отвечу, отвечу, если что, здесь, да. Но, по идее, уже буду заканчивать полностью. Так что, спасибо всем за внимание, принимайте правильное решение. Сейчас действительно, э, когда состоится старт, можно хорошо заработать и после ну здесь вообще вот я что-то зациклился на этом старте качать будем и следующий год и качать качать качать этот проект потому что о нем будут говорить все как деньги получат а вот нафига а я думаю, а я слышал раньше но вот блин был даже на вебинаре с основателем и, и с николаем но вот что-то жлоба, вот блин столько упустил не под это не будет Николай. да да да да, ребят, смотрите, а то так получится, скажете, блин, на старте топором рубят, косят. Ребят, на самом деле рассчитан проекта, поскольку там включены дополнительные уровни, которые будут появляться при удорожании с полторы тысячи долларов. За эфиром эти уровни будут дополнительные появляться. То есть просто на старт, ну что такое старт? Старт это старт, относитесь к этому так. И все, тут надо быть на волне. Все, точка. А Проект рассчитан на очень долгий срок. То есть поскольку здесь нет годовой проплаты, вообще нет проплат дополнительных, это единоразовый вход и все дела. По этой причине, ну, вы должны понимать, что тут уже как бы на долгий срок рассчитано. Сколько? Ну, блин, наверное, пока будет эфир вот скажем так. Потому что помимо этого уже есть роутмэп, который рассчитан на два года. Roadmap. То есть будут появляться какие-то обновления, помимо стейкингов. В конце у нас будет свой токен, монета. Вот, который будет носить аббревиатуру мультилевел маркетинг (МЛВ). А смысл в чем то, что у него будет очень гибкий блокчейн, на который можно посадить любую, скажем так, платежную систему, нежели биткоин или еще что-то, как у Атома. У кот, то есть космос есть монеты или по другому Атом. Аббревиатура вот это блокчейн блокчейне чтобы другие люди могли пользоваться, и мы заняли непосредственно этой монетой нишу для тех проектов, которые бы хотели, скажем так, перейти на смарт-контракт, но использовать доллары или рубли, да, вот, то есть это э, блокчейн будет позволять. Вот, поэтому там у нас roadmap расписан на самом деле очень на длительный срок, но естественно, и будет все таким образом устроено, чтобы двигался основной маркетинг. Но вот так вот, поэтому долго. Андрей, я вам отвечу уже, ну позвоните мне, я вам расскажу просто вебинар, сейчас по маркетингу нету смысла показывать, следующий вебинар будет на эту тему. Друзья, все, я заканчиваю, на этом все, потому что можно разговаривать часами и информации куча на самом можно дать, но все будет позже. Сейчас главное связывайтесь с тем, кто вас туда пригласил и говорит хочу на 4 или на 5 хочу. И хочу быстрее уже пополнить кошелек Как Вам всю информацию дадут. На этом все, друзья. Всех рад вас был сегодня видеть. Ну, вы писали, я имею в виду, что писали. Хулиганов было, почти их не было. Так что всем пока. Запись тоже отправим попозже. Спасибо всем за внимание. Можете поставить по стоп-бальной шкале, как вам зашел вебинар. Все, всем пока. До свидания.